О становлении и развитии в России диктатуры фашистского типа я писал еще 10 лет тому назад. По этому поводу заслуживает внимания статья Александра Скобова. Итак, Александр Скобов. Многие ругают Викторию и Явлеву в том, что она поторопилась обнародовать непроверенную информацию о Сенцове. Да, наверное, поторопилась. Журналист должен уметь сдерживать амбиции. Но ведь какой-то путиноид организовал этот вброс виза, просто чтобы лишний раз патрулить оппозиционную общественность, деморализовать и ее втянуть в очередное скандальное выяснение отношений между собой. Вот такими вот приемчиками. Примечание. Речь идет о журналистке Виктории Ивлевой, которая написала о том, что Олега Сенцова освободили. А потом, когда выяснилось, что это была дезинформация, все накинулись именно на Викторию Ивлеву. Якобы она специально подбросила эту информацию. Возвращаемся к делу Бабченко, когда почему-то еще более ужасный вброс восприняли на ура, но вот здесь Явлеву заклевали. Да, антипутинская оппозиция не состоит из рыцарей без страха и упрека. Но чтобы вот так играть чувствами людей, надо быть инфернальным под лицом. На память сразу приходит фраза из культового советского сериала «Была ли у них мать?». Да, путинский режим не мировой чемпион по прямому государственному насилию. Но все, что он не заполняет прямым насилием, он заполняет подлостью. Он генерирует человеческую подлость. Подлость – основное его содержание. Ни в чем не может быть исторический прав режим, основанный на подлости. Ни в чем не может быть исторический прав режим, адепты которого пакостники, поскудники. Путинизм – гнойный фурункул на теле человечества. Когда он переполнится гноем, он просто лопнет и вытечет, не оставив после себя никакого исторического позитива. Даже совок оставил после себя нечто достойное почтения. У путинизма не будет и этого. Он оставит только грязь и кровь перманентных войн, начиная с чеченской до гной массового опадления своих адептов. По смыслу и стилистике абсолютно верно, хотя я бы добавил сюда трусость и посредственность как неотъемлемую часть фундамента путинского мафиозного режима. А что касается гнойного фурункула, то он с каждым днем все больше смахивает на раковую опухоль. Мною раньше было задано несколько вопросов о правомерности использования понятия фашизм применительно к путинскому режиму и о том, что я вкладываю в это определение. Дискуссия по этому поводу возникла не сегодня, а становлении и развитии в России диктатуры фашистского типа я писал еще 10 лет назад. Моя статья «Фашизм на дворе» 2013 года по прошествии времени не стала меньше актуальной. По существу сегодня можно подвести черту под многолетние дискуссии в либеральном лагере, является ли путинизм болезненной но необходимой вакциной против распространения вируса фашизма в России либо отдельной средой для его воспроизводства. Если бы мне поставили этот вопрос, то я бы, конечно, ответил, что путинский режим – это отдельная среда для воспроизводства фашизма и есть уже более четкое слово, определяющее этот строй как расизм. В следующих своих роликах я обязательно приведу 14 признаков Умберто Эко, описанного после Второй мировой войны, как 14 признаков фашизма. Может быть, вы уже даже читали их. В его очерке говорится, что если хотя бы 6 из 14 вы находите в своей стране, то ваша страна двигается в сторону фашизма. Когда я прочитал все эти 14 признаков, я понял, что они все – Абсолютно все 14 имеют место быть в стране Российская Федерация. Поэтому нет никакого сомнения, то, что сейчас происходит в России, это самый настоящий фашизм.